Оксана, как вы добились такого эффекта? <сх> Я <еще> не... <сх> <сх> с утра до ночи. Давид, Я как вы добились такого эффекта? Ляпали-ляпали. <сх> <сх> Что вы с потолком сделали? А? Как должен выглядеть качественный ремонт квартиры? Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске показываю вам, как должен выглядеть качественный ремонт квартиры в Сочи на примере жилого комплекса «Мерката». Планировка 66 квадратных метров, три световые точки, полноценная двухкомнатная квартира, но наши заказчики решили сделать просторную поуторку. Знакомлю вас с компанией «Архитектор», дизайнер Оксана и прораб «Давид». Оксана, скажите, пожалуйста, как вам удалось добиться такого эффекта? Здравствуйте, меня зовут Оксана, я дизайнер интерьера в городе Сочи. Сегодня мы находимся на одном из наших объектов с ЖК Меркатом 66 квадратных метров. И я хочу немного рассказать и сделать вам видеообзор. Значит, на данном объекте мы использовали по желанию заказчиков светлые оттенки. Зону ТВ мы оформили. Вот такими красивыми э, рамками с использованием лепнины. Далее у нас идет зона отдыха с прекрасным видом на море. Диван выполнен тоже в светлых оттенках э, с сочетанием обеденной зоны. Зону обеденную мы решили выделить именно в зеркальном панно, чтобы визуально расширить пространство э, нашей кухни-гостиной. Кухонный гарнитур у нас также выполнен в светлых оттенках, фасады МДФ под покраску. Стеновая панель фартук выполнен из керамогранита под оникс, столешница, натуральный камень. Вот такая у нас кухонька, симпатичная получилась, царица нашей комнаты. Давид, расскажите, пожалуйста, что находится под кварцвенелом? Насколько мне известно, здесь конвектор. Здравствуйте. Под квас у нас получается стяжка пола толщиной 9 сантиметров. Мы приняли решение помимо напольных конвекторов применять еще термоматы, электрические теплые полы. Это сделано более для удобства заказчиков поскольку конвектора, они работают э, только в отопительный сезон. Вообще, это полноценная двухкомнатная квартира. Давид, даже ты говорил, что видел и трехкомнатные такие квартиры. То есть, на самом деле, да, Оксана позволяет, позволяет. То есть, Оксана, ну, начертит, будет чертить всю ночь и начертит вам ту планировку, которая вас устроит по всем вашим требованиям. А мне очень понравилось потолочное решение. Подожди, надо подумать, как сказать правду. Потолочное решение, почему нет? Мне на самом деле потолки очень понравились. Смотрите, какая, какая красивая подсветка и люстры, все в общем-то гармонично. У вас балкона, какие потрясающие виды. Вот. На самом деле есть здесь ряд интересных предложений по Мерката, звоните, пишите. Такая приятная зона отдыха с витражным остеклением, потрясающим видом на море. Отсюда можно каждый день наблюдать разные закаты. Данная планировка позволяет сделать два санузла. Ага. но Да, наши заказчики. да. Вот, и кажется, что, что мы плохо сделали. Почему? Но заказчики решили. Заказчики решили. Ага. Здесь же можно две а комнаты а сделать. нужно это вообще для нас? Для, нужно для сравнения вот такие Нужно. Нужно, есть? нужно, конечно, потому что есть возможность сделать. Ну, допустим, в данном случае мы же еще говорим про планировку, mm -hmm. которые здесь имеются. Mm -hmm. И вы можете, купив квартиру и заказать ремонт, вот с, уже со своим дизайнерским решением. Планировка а, а что, имеет. То, вы купите такую же квартиру? Да, то, мы вам сделаем, можем то сделать то два санузла. санузла. Данная планировка позволяет сделать два санузла, но заказчики решили сделать. С этой стороны гардеробную, а с другой стороны просторный санузел. В санузле тоже теплые полы, плитка, мрамор. Размеры санузла позволяют поставить ванну, но решили сделать душевую кабину. Фасады МДФ под покраску, вся фурнитура латунь. Очень хорошее решение стиральная машинка, и сушилка, и наверху еще шкаф. Также хочу сделать акцент на качественные двери, да вообще весь ремонт и мебель здесь высокого качества. Маникюрный столик, бра, лепмина мне понравилась. Здесь зона ТВ. Классная получилась квартира, скажите. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Жилой комплекс Мерката относится к бизнес-классу. Смотрите, какой он большой. Здесь еще полно квартир без отделки. Планировки от 37 до 66,5 метров. Цена от 270 тысяч за квадратный метр. Поэтому звоните, пишите. С удовольствием вам подберем и сделаем ремонт. С вас подписка, комментарий, ну и, конечно же, лайк. И с наступающим вас Новым годом. До новых видео. Пока. Привет, Меркатовский код, а. Спасибо тебе за помощь.